Oh, my God. Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Рзуманян и фонд взаимопомощи World Money. На сегодняшний день самая больная, самая актуальная тема, это, конечно, деньги. Где взять деньги не в кредит? Где взять деньги, оплатить кредит? Где взять деньги, оплатить счета и так далее? Я сегодня хочу вам показать, рассказать о нашем фонде и показать, как мы здесь зарабатываем деньги, а сделать вам деловое бизнес-предложение. А вы, посмотрев ролик, уже сами решите, пойдете вы работать к нам, зарабатывать, или вы не пойдете. И начну с того, что наш фонд объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами. Это партнерская программа, где деньги идут от партнера к партнеру, 100% в сеть. Основатель нашего фонда Денис Сологуб. Стартовали мы 7 декабря прошлого года. На сегодняшний день нам всего лишь 11 месяцев. Стартовали мы с одной площадкой, она так и называется, площадка World Money. Она, на сегодня у нас уже 7 маркетинг-планов уникальных, где 6 площадок, есть шикарная закольцовка, где вы работаете только на одной площадке, а продвигаетесь полностью, заработок идет на всех шести. Начнем с того, что как у нас зарегистрироваться. Регистрация у нас довольно-таки простая. Я, наверное, открою у себя с ВК ссылку. У меня под каждым постом есть ссылки, поэтому вы всегда можете меня найти и на YouTube-канале, на Фейсбуке в ВК. На моей страничке всегда есть мои, мой телеграмм, мой скайп всегда добав, добавится. Можете, я могу вам все показать и рассказать более подробно. А, нажимаете на ссылку и а, открывается моя ссылка и регистрация. Регистрация, нажимаете регистрация. А, смотрите, здесь а, указываете свой логин, прописываете, ну, например, будем так, а, свою почту. Обязательно почта должна быть Google или Яндекс На другие почты письма не приходят Прописывайте пароль Прописывайте обязательно Смотря какая страна Вот Если Россия, то пишите плюс 7 А если Украина, а плюс 3 И так далее Вписывайте обязательно свой номер телефона Обязательно проверяйте Логин мой Леди 1 Нажимаете проверить Здесь выходит перед вами окошечко, нажимаете «Ок». OK. И выставляете а, галочку Перед вами открывается Пользовательское соглашение оферта. Я вам а, очень советую Прочесть все от начала до конца Чтобы не было никаких претензий Ни ко мне, ни к нашей администрации И нажимаете кнопочку регистрация а, Затем вы идете на свою почту а, Ищите письмо а, Письмо должно прийти а, Может попасть вернее в спам а, Ищите письмо и подтверждите Ждаете регистрацию и перед вами авторизируйтесь, перед вами открывается вот такой кабинет. Первые ваши шаги вы должны прописать свой скайп. Нет скайпа, пропишите телеграм. Нет телеграмма, вставьте хотя бы ссылку свою на вашу соцсеть. Затем вы прописываете свои кошельки. Мы работаем с двумя платежными системами. Это Perfect Money и Pair кошелек. Затем загружаете свои фотографии. Выбираете на своем компьютере фотографию. Как только сюда приходит код от вашей фотографии, загружаете аватар. В этом разделе, ребята, вы всегда, если вам не понравился пароль, вы всегда его можете поменять. Следующий шаг, я, наверное... Прежде чем рассказать о финансах, я вам а, покажу, расскажу, какие у нас есть площадки. А Площадки у нас а, есть, как я уже сказала, сколько у нас площадок. Это площадка, которая стартовала у нас, стартовал наш фонд с площадкой World Money. На ней у нас 6 столов, идут выплаты со всех столов площадка социальная, ПД. На площадке World Money Можно начинать с 1000 рублей Но я вам советую Купить первый и второй стол Это 3000 Так как вы сократите Большое количество партнеров Значит, следующая площадка У нас есть, она недавно стартовала Уникальная площадка Golden Ring Где закольцовка У нас всех 6 площадок Очень крутая площадка Golden Ring Площадка «Клевер Мини» и площадка «Клевер». Эти площадки имеют 6 площадок за кольцовка на площадке «Голден А площадка у нас «Бехомы», она стоит у нас отдельно, она антикризисная, и я вам о ней сегодня расскажу как быстро заработать и пойти с нами на большие зарабатывать большие деньги на площадках Golden Ring Mini и Golden Ring вы можете начать с этой площадки Бехома. Ну и вы определились: значит, вход сюда можно входить с одной тысячи сюда можно входить с 1 2 и 3 стол это всего лишь 700 рублей здесь можно заходить через удвоитель 2000 можно чтобы сократить количество партнеров можно сразу заходить на первый блок это 4000 golden ring у нас вход 2000 20 тысяч площадка beом это площадка, здесь вход всего лишь 500 рублей. Но ну, можно и покупать сразу же за 1000 стол, стол выплат. Здесь только один рабочий стол. Площадка «Клевер» мини, вход значит, 300 рублей. С двух лепестков вы зарабатываете 18750. Площадка «Клевер», они асимметричны, маркетинг полностью одинаков. Только разница входа и, естественно, заработка. Вход сюда составляет 3000, а заработок на этой площадке составляет 187 500 рублей. Я вам сегодня расскажу о всего лишь несколько площадках. Так я вам прошла, более-менее рассказала, где на какой площадке, какая сумма входа. И сейчас покажу, на каждой площадке у нас покупка первого стола идет в обязательном порядке. Остальные столы вы можете покупать по желанию. Покупка столов у нас на всех площадках идет, листаете вниз а, сайт, и внизу у нас идет покупка всех столов. На каждой площадке одно, точно так же. Вот первый стол у нас стоит на этой площадке 1000, второй 2, третий 6, четвертый 5, пятый 10 и шестой а, 30 тысяч можно заходить, у нас здесь разработано 18 стратегий на этой площадке, можно заходить по любой стратегии. Можно заходить первый, второй, первый, второй и третий. Можно заходить первый и пятый, первый и э, э, пятый, и первый и четвертый. Я хочу вам сказать, что э, очень выгодно заходить на первый и пятый. Это 11 тысяч. Здесь вообще очень маленькое количество партнеров, всего 12 человек, и вы зарабатываете 106 тысяч и у у вас активируется за 20 тысяч площадка Golden Ring. Выплаты у нас идут, я вам сейчас просто покажу. Первый стол у нас идет выплата с этого партнера, с третьего партнера. Тысяча рублей возвращается вам на баланс для вывода этот второй стол у нас полностью накопительный третий стол у нас стол выплат с первого партнера когда становится сюда этот партнер на это место вы получаете 3000 на баланс для вывода и идет реинвест идет на первый стол за 1000 рублей и за 2000 реинвест на второй стол с этого партнера вы получаете 6000 на баланс для вывода с этого партнера вы получаете Тысячу рублей на баланс для вывода и за пять активируется четвертый стол. Переход из стола в стол у нас осуществляется с двух партнеров переход. А накопительные у нас столы, вот у нас второй накопительный, пятый накопительный, у нас идет переход с трех партнеров. А в четвертый, в четвертый стол у нас, значит, с эти два места идут накопительный на пятый стол покупку, а с этого партнера вы 5000 имеете на баланс для вывода. Пятый стол, как я сказала, это полностью накопительный. За 30 тысяч активируется у вас площадка 6-й, вернее, стол, прошу прощения. С первого партнера вы имеете, у вас активируется площадка Golden Ring за 20 тысяч площадка Golden Ring, а 10 тысяч на баланс для вывода. С, с, с остальных партнеров у меня просто закрыты, я вам покажу. С остальных партнеров вы, сюда могут выходить ваши клоны. Вот как у меня вышли с этого, вот я получила 30 тысяч со своего клона на баланс для вывода. Партнер пришел, у меня стал, я 30 тысяч получила на баланс для вывода. Это очень шикарная денежная площадка. Рассмотрите ее. Если вы пойдете по той стратегии, которую я вам предложила, то вы очень быстро заработаете здесь 86 тысяч и за 20 тысяч у вас будет активирована площадка Golden Ring. А на этой площадке я вам покажу, расскажу сейчас маркетинг, где у нас переливы падают по 100 тысяч за переливчик. По 200 тысяч за переливчик. А, очень хорошо. На баланс для вывода, ребята. Это просто шикарно. Ну и... Я вам а, говорила, что я познакомлю вас с такой вот площадочкой. Она называется Быхомы Будь дома». А, те, в которых у ребят а, ну нет сейчас возможности зайти на а, вот такие, ну, т, например, 2-3 тысячи. А, ну, а вот здесь можно на этой площадке заработать а, буквально а, за, ну, за полдня, за несколько часов вы можете заработать очень хорошие деньги. Ну и я вам покажу, ребята, что здесь стоит первый стол 500 рублей, он один у нас рабочий, а это стол выплат этот стол 1000 рублей вы можете также покупать купить сразу как я покупала первый и второй стол потому что сразу же идут выплаты ну если у вас есть в кармане всего лишь 500 рублей начинайте ребята с 500 рублей не такая быстро пригласили первого партнера активировали зашли зарегистрировались пополнили баланс спаер кошелька или с перфекта на 500 рублей и сразу же взяли свою реферальную ссылочку и пригласили первого партнера. Первый партнер приходит, у вас идет в накопительный 500 рублей. А второй партнер приходит, вам 500 рублей на баланс для вывода. Вот здесь вот, ребята, не спешите, не надо выводить их, ставить на вывод, а купите сюда себе срочно клона. У вас закроется этот первый стол и откроется за 1000 рублей стол выплат. Ваш первый партнер пригласил два партнера и купил себе клона. И пришел, встал к вам сюда и принес вам 500 рублей на баланс для вывода. Второй партнер пригласил два партнера и купил себе также клона. Продублировал вас, сделал дубликацию своего спонсора. И пришел, встал на это место и вы получили тысячу рублей на баланс для вывода. Вот, пожалуйста, у вас два партнера, а вы уже заработали полторы тысячи. Вы закрыли своего клона и опять купили себе клона, чтобы вам же нужно быстрее заработать. И ваш клон становится на это место, и у вас опять тысяча рублей на баланс для вывода. Но скажите, у вас пригласили два партнера, два на два, и вы купили клона, и вы заработали половиной тысячи. До этого можно всего лишь за час. И зашли, и купили площадку Golden Ring Mini. А 500 рублей поставили на вывод. Все, вы на этой площадке, имея всего 500 рублей, быстро заработали на шикарные, где идут шикарные заработки на эту площадку. Ребята. Вот рассмотрите, это мое предложение. В разделе «Партнеры» а также здесь у вас будет отображаться, а, кто а, у кого какая активированная площадка. Вы увидите сразу же. Кто, какая площадка у кого активирована нажимаете здесь у нас все везде прозрачно все везде эм, честно открыто э, партнеров вы здесь будете видеть только до пятой линии а вот она ваша партнерская ссылка нажимаете э, э, окей, и она уже у вас скопирована в э, буфере ну и давайте теперь я вам покажу и расскажу о нашей э, уникальной площадке Golden Ring который мини, которая у нас недавно стартовала, которую я вам ребята, советую обязательно активировать и идти зарабатывать. Я, сейчас вы посмотрите, какие у нас шикарные заработки. А Заработки действительно здесь очень хорошие. А, значит, если вы у вас есть 2000, а если вы а, поработали на площадке Бехомы, э, заработали 2500 рублей, поставили на вывод, активировали площадку Удвоитель за 2000 на площадке Golden Ring Mini. Первые два партнера приходят. У вас идет с удвоителя покупка первого блока за 4000 Как вы видите здесь 7 семимеска. В семиместках плечи они всегда идут куда вверх. А сюда приходит ваш первый партнер. И у вас идет реинвест по броне спонсора этого первого блока. Второй партнер приходит, вам 3700 на баланс для вывода. И за 300, 300 рублей, у вас, если у вас не активировано, то активируется площадка Клевер Мини. А если у вас уже она активировалась, то к вам летит на площадку ваш клон. С третьего партнера и с четвертого партнера у нас здесь идет активация второго блока за 8000 как я уже говорила плечи идут вверх не забудьте что и вы будете вверху первый партнер становится у вас идет реинвест по броне спонсора этого второго блока второй партнер приходит у вас тысяч рублей на баланс для вывода а тысячи идет в накопительный и активируется за 3000 площадка большая клевер как я только что говорила вам рассказывала с третьего партнера с четвертого из 4000 со второго идет активация очень крутой площадки за 20 тысяч golden ring а здесь, ребята, уже, как я вам сказала, переливчики. Два переливчика по 100 тысяч. Вот, пожалуйста, 200 тысяч на баланс для вывода. Очень круто. Первый партнер, как я говорила, плечи идут вверх. Вот. А здесь приходит первый партнер, идет реинвест по броне спонсора. Второй партнер, Марина отстала, получила 20 тысяч 20 тысяч на баланс для вывода. А, вот а, с третьего и с четвертого партнера а, идет 40 тысяч на активацию второго блока. А, здесь у нас уже пошли более серьезные заработки. Здесь идет, становится первый партнер. У вас идет а, а, 40 тысяч реинвест по броне спонсора. Второй партнер становится у вас 20 тысяч на баланс для вывода. 20 идет в накопительный. С третьего и с четвертого идет по 40 тысяч в накопительный. И за 100 тысяч активируется площадка. Вернее, третий блок. Golden Ring за 100 тысяч. Плечи идут вверх. А здесь... Когда становится первый партнер, то идет реинвест этого блока по броне спонсора. И второй партнер становится к вам. У вас 80 тысяч на баланс для вывода. Очень круто. А 20 тысяч идет, распределяется. По 10 клонов летят на первый стол площадки World Money который за вход за первый стол 1000 рублей. Один клон идет туда же, на эту площадку, за 5000 на четвертый стол. И 50 клонов летят на площадку социальную ПД. Это просто денежный дождь. Третий партнер приходит, 100 тысяч на баланс для вывода. Четвертый партнер 100 тысяч на баланс для вывода. Ну и скажите, ребята, где вы видели, в каком проекте, в каком э, в компании, чтобы вам падало на баланс. Даже по 20 тысяч, по 30 тысяч, а, ну, а 180 тысяч, это такого нет и не было. А, так что, ребята, вы внимательно пересмотрите ролик, добавьтесь ко мне в скайп, добавьтесь, мы с вами переговорим, я вам более подробно все расскажу и начнем зарабатывать деньги. А здесь давайте в разделе Финансы я вам еще забыла показать и рассказать. Здесь отображается, сколько у вас на балансе сейчас, сколько вы пополняли на баланс, сколько вы заработали на сегодняшний день и сколько вывели. Почему у меня отличается такая сумма? именно заработанных, да потому что у нас здесь есть внутренний перевод между партнерами. А перевод у нас переводится минимальный с одного рубля. Здесь очень легко вводите сумму, вводите, например, логин, нажимаете «Проверить», «Проверено», нажимаете «Перевести», идете на почту – Подтверждение, подтверждение через почту, регистрация, перевод денежных средств, вывод денежных средств у нас с целью безопасности только подтверждаем через свою почту. Поэтому почта должна быть всегда в рабочем состоянии и почта должна быть Google или Яндекс на другие письма. Почты на другие письма почты, на другие почты, вернее, письма не приходят. Ну и вот, ребята, я вывожу, например, смотрите, сколько внутренним переводом я вывожу через новых партнеров. Это очень удобно. К вам приходит партнер новый, вы переводите на, ему на кабинет, на кабинет, кабинет, а он вам переводит на ту платежную систему, которую вам удобно. Ну и теперь вывод. Вывод у нас денежных средств, ребята, ежедневно. Поэтому ни с выводом, ни с... Никогда у нас за 11 месяцев ни разу не было никаких проблем, чтобы вывод... Вывод у нас нет ни праздничных, нет ни субботы, ни воскресенья. Выводит у нас администрация, ежедневно нам делает. Вывод у нас, читайте всегда внимательно. Не четыре. 449 рублей ставить на вывод, а у нас вывод 500 рублей. Ну, здесь написано, вывод производится в течение 72 часов у нас по регламенту. Ну, у нас наш админ не соблюдает регламент, он нам выводит деньги ежедневно. Поэтому огромная, Денис, благодарность вам, огромная благодарность нашим программистам. У нас сайт очень всегда в порядке, в любое время дня и ночи, всегда в рабочем состоянии если даже к а, нам добавляют а, что-то какую-то площадку какую-то функцию добавляют мы даже не замечаем работаем каждый весь, весь день вот у меня сайт в рабочем состоянии я работаю и, и никогда не замечала чтобы у нас были какие-то сбои перебои сайтов всегда Огромная благодарность. Мы всегда в топе, мы всегда в рабочем состоянии. Благодарность огромная нашей администрации и нашим программистам. Ну и, ребята, на этом я с вами прощаюсь, а уже выбирайте сами, на какую площадку пойдете, нужны ли вам деньги. Хочу единственное, что сказать вам, кто не умеет приглашать, нет никакой такой проблемы. У нас ежедневно проходят вебинары 18.00 по Москве, у нас есть школа финансовой грамотности, которую ведет администратор, школа наставник, которую я веду, обучаю, как приглашать, как развивать соц как э, записывать ролики, э, развивать свой YouTube-канал, как заливать их полностью, как писать посты. Полностью всему обучаем. Нет никакой проблемы в том, что вы не умеете приглашать. Будете ходить на презентации. Самое главное в этом э, выучить э, маркетинг, чтобы вы знали маркетинг той площадки, на которой вы э, работаете. Это самое главное. А остальное, все, ребята, можно обучиться. И хочу еще вам дать очень хороший совет. Я просто сделала скрин, ребята, со скайпа. Вот никогда не бегайте. не не бегайте за людьми, за вашими партнерами, которые привыкли бегать из проекта в проект. Вот. И особенно вот такие вот. Пошли в проект родник, нас оплачивают. Ребята, да разве можно заходить и начинать бизнес, если вас проплачивают? Бизнес вам никогда не принесет удачи, никогда он развиваться не будет, и там вы никогда не заработаете. А бегать за такими людьми и ну я сами видите что я ответила ей я с легкостью расстаюсь с такими партнерами никогда как учила меня бабушка моя а как учили меня родители никогда не бегай за человеком ни за трамваем ни за автобусом ни за троллейбусом всегда придет следующий Поэтому, ребята, не уходят с команды, ну, флаг в руки, барабан на шею. А, пусть идут. А, ну, с такими людьми я расстаюсь просто без сожаления. Второй, ребята, учитесь на моих, на моих ошибках. Никогда в интернете деньги не занимайте. А, этот, а, это Оксана со мной уже а, более четырех лет. В итоге... Опять она без конца я ей деньги одалживаю, одалживаю, она мне их не возвращает и в итоге облокирует. Хочу передать еще а, а, а, той которой Валя Германова. Большой тебе привет до сих пор не отдала деньги. Ну, остальные ребята, я сколько занимаю, вроде бы отдавали. Ну. Надеюсь остальные отдадут А это уже заблокировало мне. Учитесь на моих ошибках Не повторяйте мои ошибки Ну и с вами была Ольга Арзуманян а До новых встреч На моем канале Присоединяйтесь ко мне в команду Будем работать. Мы работаем на площадке Golden Ring, на этой площадке, работаем всей командой. Не только нашей свои а мы работаем веткой, где идут... Как бы вам показать-то? Давайте, наверное, я вам покажу. Давайте я вам покажу. А вот здесь у меня летят переливы. Вот, пожалуйста, администрация. А, Прилетела Дениса Перелив. У нас полностью всей веткой а, в, работаем. А, Лена Евсеенко команда, моя команда, а, Денисовой, полностью вся полностью ветка, все полностью перемешаны, как вы видите, сколько у меня уже закрытых столов на этом голден ринге. А здесь у, у меня нет э, удвоителя. Я ставлю брони, выставляю. Только под своих партнеров. У меня новые партнеры. Помогаю вам двигаться вперед, двигаться к небольшим деньгам. Ну, на этом я с вами прощаюсь. С вами была Ольга Арзуманян. Жду вас в своей команде. До новых встреч на моем канале.